автомобиль. Ну, в самом простом виде это может быть просто чемодан. Если не то, ни другое, не третье по карману, то есть еще более экономичное решение. Можно дарить аксессуары к транспортным средствам. Шлев к мотоциклу, видеорегистратор и даже дорожная сумка. Все это придется по душе дорогим темам.